И всем привет, ребята, вы на моем канале Один Сайт, и сегодня мы связаем один клёвый вирус, а так погнали. Так, вот тот самый вирус и че-то Не повторять, ведь я это делаю на виртуальной машине, а виртуальная машина... Вы можете посмотреть, что такое виртуальная машина. Это гостевая ОС, и с ней ничего не случится. Итак, вот тот самый вирус. И, внимание, я сейчас посмотрю. В не в коем случае не запускайте вирус на ваш ПК. И на сегодня за вас. Итак. Я это все делаю на виртуальной машине. Это виртуальная машина. И, то есть, я просто скопирую мои винда. На самом деле, ее, она сейчас внутри этого Windowsа. И давайте посмотрим. Это виртуальная машина, это не мой реальный компьютер, потому что, ну, наверное, для тех, кто я объясняла, что такое что такое виртуальная машина, это как бы платформа для создания Windows. И создал ну, просто Windows 10, оригинальный Windows 10. И тут я уже буду запускать Windows. Внимание, я еще раз повторяю, то что Веду сможет нанести вариант вашему ПК. И, и поскольку это виртуальная машина, и потом, когда я просто сделаю э, резервную копию, то есть у меня есть резервная копия, и, как вы, понимаете, то, что просто когда вирус нечего двигать в виртуальную машину, тогда я могу удалить виртуальную машину, и с моим компьютером ничего не случится. Для этого мы запускаем вирус. И сейчас посмотрим, что же будет с образовательной системой. Запускаем. А, это происходит. вот вирус и э, в принципе и, да ребята кто сейчас внимательно смотрел видео вот тут вот у вас появился ярлык видео кто внимательно смотрел и сейчас скажу как работает данный вирус если вы запустите и нажмете сочетание комбинации Windows да, откроется рабочий стол и тут будет специальное видео давайте я это давайте я это попробуем сделать Нажимаем сочетание этих плаверш и вот видео. И закрыли вирус Ну и все, мы закрыли здесь. мы закрыли сразу вирус и у нас есть теперь это видео. То есть вирус есть, когда вы запускаете, создается вот такой вот как бы э, файл, давайте мы его откроем и посмотрим его, вот как он выглядит. Этот файл я тоже выложил на YouTube, мой канал. Если когда вы запускаете вирус вирус создает специальное видео и как бы если мы перезагрузим комп, то будет пизда полная и ну то есть виртуальную машину. Итак, ребята, э, с вами я была действительно в том случае не запускать этот вирус, но я его вот скачала с гипхаба. Говорю, что, что я его вот скачала с гипхаба. Вот он вирус. Ссылка в описании. Естественно, ссылка в описании, ребята. Это виртуальная машина и компу мой пипец короче ребята э -э -э -э. и не забывайте то что это вирус но это даже не вирус а даже прикольная штука потому что просто эта штука давайте скажу просто человек берут вот делает видео видео а потом это, вот, это видео, это и есть. То есть, они, он делает видео, ярлык его заменяет, и все. И получается, и получается, это не вирус, а что-то другое даже, как бы. Вот. Зарегистрировать даже эту программу для перезагрузки воды, да Ну, короче, с вами я была здесь всем пока-пока.